5 октября 2017 года шторм «Ксавьер» со скоростью до 41 метра в секунду обрушился на Германию. Шторм оборвал линии электропередач, нанес значительный урон инфраструктуре, парализовал движение всех видов транспорта. Только за два часа в Гамбурге к спасателям поступило 700 вызовов. Пронесшись по территории Нидерландов, Великобритании, Польши, Швеции и Дании и дойдя до территории Украины, «Ксавьер» потерял свою силу, предварительно оставив без электричества около 200 населенных пунктов. От шторма пострадало по меньшей мере 50 человек. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей Исконной Шамбалы», «Никто толком до конца не знает, что с ним может случиться через минуту. Так может не стоит испытывать судьбу, а начать ценить каждое мгновение сейчас, с этой секунды, и ценить его так, как ценят обреченные люди».